Всех приветствую на производстве взломостойки дверей и сейфа компании Monolith. Находимся на участке сборки. Передо мной экземпляр. Это совместный проект с компанией Locksmith. Список задач, который был выставлен по данному дверному блоку, он состоял из максимальной защита от силового взлома, максимальная защита от чистого вскрытия, максимальная звукоизоляция, уникальный внешний вид и идеальное удобство пользования. Совместно с компанией Locksmith мы некоторые эти пункты обработали, адаптировали под конкретный проект, а именно в данном проекте установлен внутренний доводчик, то есть невидимый, который будет для удобства пользования установлен. Была изменена замковая группа по два цилиндрового замка «Чизер Revolution Pro с накладками с юбкой. С точки зрения как бы, защиты от сверления, от силового взлома здесь, были применены 12-миллиметровые каленные пластины, плотная сетка из изрёбья жесткости, два вертикальных и восемь горизонтальных, как, собственно, на моделях дверей Monolet Muscule, Muscule, Muscule Smart, то есть нашей линейки продукции, это дверь пятого класса взломостойкости, уже которая защита и вот даже такого мощного инструмента, как болгарка. Но данный дверной блок, он абсолютно нестандартных размеров, там порядка 2,40 на метр семьдесят, там плюс-минус. Поэтому, как бы полностью применив конструкцию пятого класса, пересекались требования по удобству пользования и защите от силового взлома. Поэтому было выбрано что-то среднее. При этом, опять же, были взяты такие опции, как максимальная звукоизоляция, с модель, как, как на наших моделях Monolith Muscle, либо Monolith Premium, там применяются, допустим, акустические панели. То в данном проекте были применены и с внешней, и с внутренней стороны. Специальный виброизолятор, который установлен непосредственно на металл, между металлом и отделкой. Друзья, находимся на объекте, компания Locksmith совместно с компанией Monolith. Сегодня мы ставим супер двери, которые имеют уникальные свойства по защите, уникальные свойства по шумоизоляции и нестандартные по своему размеру. За моей спиной проходит процесс монтажа и, в принципе, проект достаточно интересный, и мы готовы его повторить, если кому будет это нужно. Неважно, какой у вас список задач и неважно, знаете вы, как эти задачи реализовать, не знаете. Главное, найдите производителя того, который сможет эти все задачи воплотить в реальность. В частности, компания Locksmith это компания-партнер, с которой мы сотрудничаем в проектах нестандартных решений по дверям, по сейфам, по сейфовым комнатам. Обращайтесь к людям, которые в этом разбираются, которые выслушают ваши пожелания и найдут способы и ресурсы для их воплощения. Всего доброго, до свидания.